С Саламу алейкум, Иванович. Докладываю, что там в Лисичанске. Алейкум салам, Рамзан Ахматович. Докладываю вам, что Лисичанск находится под нашим контролем, подразделение спецназа Ахмат совместно со вторым корпусом Народной милиции Луганской Народной республики уже находится в центре города Лисичанск, уже идет зачистка самого города. Получается, мы полностью со всех сторон сомкнули город и уже контролируем его на все 100%. Аллаху акбар. Ахмад, Ахмад сила. сила! Россия, мощь! Аллаху Акбар! Ахмад, сила! Да здравствует Россия, да здравствует Путин, дом. Если, если что, дальше пойдем, дом. А? Кто, кто не согласен, дом, с нами, следующий пусть пишут заявление. Следующая основа в Киев, Рамзан Очередная Варшава. Да, очередная Варшава и дальше, Дон. Да. А там и до Вашингтона рукой подать. Да, Дон. Да. У нас есть герои Висаито, поэтому, Дон. Да. Так что есть, есть история, Дон. Да. А мы продолжатели этого истории, Дон. Да. Великих наших предков. Да. Аллаху ак